Всем привет, с вами Гриф, сегодня речь пойдет о самых быстрых раундах Warface, вы узнаете, что чаще всего к этому ведет и какие фишки могут пригодиться, конечно, покажу вам парочку трюков на самых популярных картах, тем более именно сейчас, в самый разгар гонки серверов, эта информация будет наиболее актуальна, кстати, в конце видео будет необычный конкурс, но начнем мы уже через пару секунд.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 А давайте вспомним, что же обычно способствует быстрому завершению раунда, часто это может быть какой-то хороший прокид, взрыв половины команды с последующим поджимом и добиванием остальных. Но иногда бывает достаточно просто добежать до респа врага в самом первом раунде, что я и сделал, запустившись на карту депозит, но в этот раз меня ждал небольшой сюрприз. И да, мозголом это та вещь, которая тоже очень неплохо влияет на развитие раунда в дальнейшем. Та же сторона на мозголом будет уже другое. Прокидываем гранатку от Глобуса. Ну а теперь у нас резиденция, где мне удалось незаметно подняться по главной лестнице. Но все же на депозите я играю чаще, и связано это как раз таки с гонкой серверов, все же раунды на этой карте проходят максимально быстро, и творится здесь такое мясо, что порой даже не успеваешь глазом моргнуть, как сделаешь минус 7. Кстати, этот прокид от глобуса неплохо помогает начать раунд с гренадера. И между прочим, даже на РМ, на нашей любимой карте D17, такие прокиды порой неплохо выручают. Никогда не ставьте минку на том углу в начале раунда. Снова у нас Резиденция. Как вы думаете, что же приведет к быстрому завершению раунда в этот раз? Тоже неплохой Гренадер. Между прочим, о прокидах на этой карте я уже рассказывал. Можете посмотреть, кликнув на подсказочку с правой стороны. Ну а теперь на РМ попалась карта Виллы. Что бы вы думали? Еще один Гренадер. Ну а дальше дело техники, главное успеть добить их, пока они не поресались. Ну а теперь у нас карта убежища, и показываю, как заработать просто кучу очков. Это, кстати, тоже самый первый раунд. Дым я не прокидывал, решил просто обойти этот ящик и пройти по левой стеночке. Самое интересное, я сейчас просто забираюсь на коды. И, конечно, как же без АФКшников. И, кстати, насчет конкурсов. Сейчас разыграю все, что мне выпадет с этих кейсов. У меня 5 кейсов убийцы зомби и 1 кейс с кредитами. Такие розыгрыши буду делать стараться как можно чаще, но самое минимальное это будет 1000 кредитов. Впрочем, нельзя исключать, что может упасть даже какая-то пушка, ну а сейчас разыграем одну тысячу кредитов. Пин-кодик я на нее уже получил, осталось его разыграть. Итак, для участия нужно всего лишь подписаться на мою группу ВКонтакте, также обязательно оставить комментарий под этим видео и быть подписанным на мой канал. Но если ты все еще здесь, вероятно, этот ролик тебе чем-то понравился, почему бы теперь просто не поставить лайк? И прямо сейчас смотри мой прошлый ролик о самых бесящих багах в Warface.